Я напутал. На самом деле бассейн не на третьем этаже, а на четвертом. И также имеется туалет. Маленький сэрликап. Есть массаж. Привет! Привет! Тайки все уже знают русский язык. Привет! Массаж 300, 200, 400. То есть, ну... Кто в отеле живет, я думаю, что кто не живет, также может сюда прийти и спокойно а, посетить. А, здесь бассейн с морской водой. Ну, я сказал уже, туалет женский, мужской есть. То есть вот с левой стороны у вот нас мужской, а с правой у нас женский. И вот такой вот бассейн. Вот с правой стороны от бассейна у нас массажный салон. И можно по газону походить. Честно, я уже что-то надоел у в кроссовках ходить. Сейчас разуюсь, босиком похожу. А, вот такой вот вид. Можно красивые фотографии поделать с видом на Сиамский залив. Ну, когда погода хорошая, Тайка делает массаж. 721. Да, да, да. На седьмой? 721. Все, хорошо. Ребята, в общем, пошли к себе в номер. Сейчас я здесь небольшие. Ой, как небольшие. Ну. Маленькие фотографии, маленькие или большие, в общем, ну, короче, фотографии по делу и поднимусь к ребятам на седьмой этаж. В общем, вид вот такой вот здесь, с этого отеля, Гранд Жамтьен. Но единственный минус, ребят, чтобы у вас было понимание, вот эта дорога а, в прошлом или позапрошлом году была перекрыта. Ее раскопали и канализацию просто вывели дальше в море, ну, в Сиамский залив туда дальше, а, в районе вот того катера. Где-то в том районе уже труба как бы заканчивается, и вся канализация с Паттайи а, стекается вот именно туда. Сиамский залив. Вот такой вот вид шикарный, Сиамского залива. Это у нас стройка а, отеля, ну, я не знаю, отель, не отель, а ривьера строится. А, там у нас а, Велком, ну, не Велком, Джамтен, да как-то называется, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, вот такая вот территория. Так что сейчас идем делать обзор именно номера, где ребята остановились. Ну, а вы со мной, пошлите. И, кстати, ребят, по поводу газончика. Газончик искусственный, конечно, но очень мягкий, прям приятный для ног. И еще такая маленькая информация. Нельзя нырять в бассейне, ну, бегать по бассейну, распевать с собаками нельзя, есть на бассейне нельзя. Глубина бассейна в самом большом месте метр семьдесят, а потом идет метр ноль ну, то есть почти метр без пяти сантиметров. И есть полуметровый 55 пять сантиметров. Так что... Самая глубокая часть, я понимаю, это вот здесь у нас. А самая маленькая это вот, 55 сантиметров, а там у нас 95. В общем, мы сейчас с вами идем уже к ребятам в номер. Босиком, конечно, намного приятнее ходить. И с ребятами мы сегодня поедем. А, кстати, ребят, сейчас еще покажу. Здесь не только бассейн есть. Здесь еще есть, оказывается, спортзал. Ну, цены вы видите то есть на массаж. Но ну, есть еще спортзал. Ну, заходить я в него не буду. Надо Есть штанга, есть беговая, ой, не беговая, там как лыжная дорожка. Можно пресс покачать, можно силовые упражнения поделать. То есть такой многофункциональный тренажер. Все со зеркалами. Ну, не знаю, камера видит, видит, не видит. Сейчас вот так вот сделаем. Привет, привет. В общем, здесь какой-то технический у них выход. Да, маленький ребенок в общем тайочка хорошо в общем все тайки ну здесь и говорю люди везде адекватные если ты адекватный если ты неадекватный к тебе естественно будут относиться также ну а мы сейчас поднимаемся на седьмой этаж а, бассейн находится на четвертом этаже ребят ну, чтобы вы знали потому что говорим, мы сейчас сначала поднялись на третий этаж а в итоге оказалось что он на четвертом этаже в общем поехали заходим Так, седьмой седьмой нажали седьмой и поехали О, после ножичка конечно жарковато душновато точнее У меня уже уголка намокла и сейчас мы с вами поедем говорю кушать том ян ребята хотят попробовать а, мой любимый том -ян. так 700 721 сейчас смотрим 721 так здесь нету наверное в том крыле Девчонки и мальчишки, мы пришли номер 721 и сейчас заходим, будем вам показывать. Есть холодильник, как я понимаю. Сейчас я разуюсь ребят в кадр еще раз говорю. Это холодильник у вас, да? да. В общем там такой замаскированный холодильник, то есть ну открывать мы его не будем, хотя и сказали, что там ничего нет. Тогда смысл его открывать. А, телевизор, телевидение есть русское? Да. А, есть русские каналы. А, вот. Такая. Сейчас вы будете бегать с одного угла в другой, пока я сейчас... Вот такой балкон с видом также на Сиамский залив, с видом на бассейн. То есть, ну, в принципе, я говорю, что отель соответствует тем деньгам, которые они запрашивают. Две кровати. Ну, на одной у нас малыш спит. Ну, он не малыш, он уже маленький мужик. И вторая кровать, он на ней сейчас лежит как раз так... В общем, ну, модер сейчас попытаюсь вот так вот сверху показать вам. То есть, ну, потолок не буду. Вот вторая кровать. И сейчас с обратной стороны подаю кровати, чтобы у вас было понимание. Ребята не хотят сниматься, еще раз говорю. В принципе, как вам модерн? Шикарный. Шикарный. У вас то есть это все устраивает по деньгам, по именно то, что предоставлено. Кондей работает непрерывно. Все включено. В общем, ладно, ребят. Мы сейчас едем э, на рыбалку кушать там Ян. А вы с нами. Поехали. Ребята ехали в Таиланд вот, только из-за этого. Чтобы э, маленькому мужчине купить вот такую маску специальную. Как тебе маска? Ну ты доволен? Конечно. Покупкой. Теперь будешь в Россию приедешь, будешь хвастаться, да? Скажешь, у меня так. есть чайник, да, кстати, тоже неплохо. Ну, микроволновки нету. А, вот такой шифонер, то есть вещи можно туда запихнуть, здесь еще у нас отделение Вот тайки шумные, и вот есть вот такой вот а, как санузел а, Зеркало большое, умывальник, обосральник, подмывальник и ванна, ребята! Это бинго! Бинго-бинго! Потому что в Таиланде, ребят, с ваннами, еще раз говорю, проблемы и где я встречаю ванну в Таиланде, я, конечно, говорю, это бинго. Ребята выиграли бинго. Ладно, мы поехали. Девчонки мальчишки, мы приехали на рыбалку поесть тамьян. Ребята сейчас будут пробовать. Мой любимый тамьян, который я все время хвалю. Так что а, здесь можете порыбалить. Сеудикап. Кто просто приезжает покушать они садятся здесь то есть за этими столиками кто хочет порыбалить идут вот туда и там можно также рыбалить и также могут вам принести обед то что вы закажете покушать и это находится рядом с отелем реплика сейчас нам вот стол протирают уже чтобы не сели приели вот так вот по-хитрому Самоделкин называется. Закрыли розетку, чтобы влага не попадала дождь. Потому что, говорю, сейчас буквально, может, час назад прям хороший ливень прошел. И опять солнце. Так что вот такой сезон дождей в Таиланде. Ну все, сейчас будем кушать, и вы все это увидите. Девчонки и мальчишки нам уже принесли два тамьяна. Один сифут а, без спайси и мой сифут, ой, не сифут, а шрим с креветками со спайси. Ну, ребята сейчас попробуют, если им понравится. Вот именно со спайси будут в следующий раз знать, что заказывать. Так, ну что, девчонки и мальчишки, в общем, мы посидели на рыбалке, поели тамьян. И тамьяну, а, мы приехали... То место, где я люблю тамьян кушать И в итоге я ставлю этому тамьяну С натяжечкой троечку Тамьян, в общем, был невкусный Я не знаю, что случилось Или повар поменялся Или нам разбавили водой его Тамьян получился ненасыщенный И я сейчас приехал на берег не один ко мне приехал земляк С Волгограда, с тракторного района Алексей, ну, Леха по-простому Ну, тоже в розыске парень На камере его не будет Ребят мы высадили в отеле мы, в принципе, рядом с этим отелем Grand Champion Палас. Зашли в Северн, взяли по бутылочке пивка. Сейчас посидим на берегу, пообщаемся. Ну и вам завершение просто. Сейчас камеру на себя поведу. Вам могу пожелать хорошего отдыха в Таиланде. Опять же, кто считает, что сейчас прошу Алексея за кадром, он просто будет говорить, как я вообще не сезон в Таиланде. А, дожди... 20, 20 минут в день дожди, и потом сразу через 20 минут сухо В общем, ну, ребят, я говорю, вот сегодня дождик прошел, потом тушиловка, солнце опять И, то есть, можно спокойно находиться, ничего не обламывать Нет такого, что прям Васильевин пошел, и он идет там сутками напролет Все, вам уши сад Эти реалторы, не реалторы, как там, туроператоры который пытается сказать, что Таиланде там заливает, там топит. Все это полный пиздеж. Так я вам скажу. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Обязательно кто делает подписку, кто уже сделал, нажмите на колокольчик, чтобы приходили оповещения о новых выходах видео, чтобы вы были всегда в курсе. В общем, кто хочет, тот со мной. Кто не хочет, идет дальше. Все, всем пока. С вами был Лысый. Оставайтесь со мной, дальше будет интересно.